Здравствуйте всем! Инстаграмчик. Давай, подсоединяй людей и говори, что мы уже в прямом эфире. Жду. Так. О, ура! Первый пошел. Я очень люблю этот момент, когда появляется наш первый зритель. Здравствуйте! Здравствуйте! Значит, что Инстаграм э, начал оповещение и, наконец-то, я вышла в прямой эфир. Сегодня у нас, слушайте, будет такая очень интересная, очень необычная, с одной стороны, тема, с другой стороны, уже очень, наверное, свойственная нашему сегодняшнему времени, потому что. Границы наши расширяются, и уже мы говорим о родах не только в Санкт-Петербурге, не только в городах нашей страны, но и за рубежом. Потому что, опять же, в силу сегодняшнего времени ряд девушек, ряд семей принимает решение рожать уже не в России, а в других странах. И как оказалось, я на самом деле была удивлена, но как оказалось, что Аргентина является очень популярной страной именно для переезда и для родов. На самом деле, я, конечно, подсмотрела у моего гостя в Инстаграм, Алексея, которого присоединю буквально через несколько минут, про то вообще, что в Аргентине, честно говоря, я захотела поехать туда сама просто так. Потому что, как говорит Алексей, ну, помимо того, что великолепный, красоты город и очень-очень низкий Низкие цены на все, да, там пишешь про какие-то такси за 3 доллара, не нужна виза. Теплая погода. В общем, короче говоря... А, и еще медицина на уровне Израиля. Ну, мы знаем, что в Израиле очень крутая медицина. В общем, короче говоря, не буду вас томить. Буду присоединять Алексея для того, чтобы поговорить о родах в Аргентине, о переезде для родов в Аргентину, ну и обо всем, что с этим связано. Вопросов у нас было очень много, так что мы постараемся в часик уложиться. Так, присоединяю Алексея. Сейчас, буквально секундочку. Так буквально секундочку мы уже репетировали у нас все получилось надеюсь что сейчас получим хорошо и активно так ждем ждем ждем да всем привет я вот всем машу я думаю что на время эфира мы выключим комментарии о не жаль. Алексей здравствуйте. здравствуйте сейчас я отключу комментарии чтобы вас видеть в полный рост а, Ну, я имею в полное лицо да вот так хорошо если кто-то захочет написать вопросы в процессе нашего эфира, то нажимайте на вопросик там такая плашечка с вопросиком и пишите э, в, в, вот туда, тогда вопросы ваши будут видны. У нас очень большое количество девчонок хотела посмотреть в телеграме, но к сожалению в телеграме очень плохой звук в последнее время, поэтому будем делать в инстаграме и потом я буду выкладывать уже э, на всех остальных аккаунтах. Здравствуйте, Алексей. Я думаю, вы уже готовы. Здравствуйте. Да. Очень приятно вас видеть и слышать. У вас очень такой, знаете, профессиональный такой вот блогерско-телевизионный голос, поэтому вас очень приятно слушать. И э, я, э, во-первых, первый мой вопрос: сколько у вас сейчас времени? Ну, у нас плюс 6 по Москве получается. Э, точнее, извиняюсь, минус шесть. Минус шесть часов. То есть у вас еще белый день? Да, да, он только вот в самом разгаре. Какая погода? Ну, вот я это у вас хотел узнать, какая у вас там погода. У нас достаточно 7. жарко. У нас минус 7. У нас ну, да, но здесь была жара. Вот вчера, как сборная Аргентины выиграла у поляков, тут вечером прошел дождь и стало 19-20. А так было 31-33. В общем, очень душно. Но сейчас хорошо сейчас наладилось. Сейчас как сезон считается? Какой сезон? Но там же не зима сейчас? За... А, вот, нет, сейчас здесь все наоборот. Здесь вот началось лето. Началось. Угу. Поздравляю да. с тем, что у вас лето. Сейчас я пойду, побьюсь головой об стол и позавидую вам, но продолжу все-таки эфир. А, Алексей, я, если так вот правильно я понимаю, что вы 4 месяца там живете, 3 месяца назад вы родили в Аргентине уже, да. И вы на своем опыте по факту прошли все этапы, этап переезда, этап поиска родильного дома, этап родов, в общем, все это вы там, поиск жилья и так далее. А давайте мы, наверное, прямо вот так вот и пойдем, потому что вопросы были в основном первые об этом, а потом уже перейдем плавно к родам. Не против вы? Да, ну конечно, конечно. Вы задавайте темп, я буду стараться поддерживать. Уверена, у вас все получится. А Скажите, пожалуйста, переехали вы, получается, когда? Четыре месяца назад. Это у нас что, лето? Ну, это был, да, это был конец июля. Какой это был срок? конец июля. Конец июля. Какой был срок у вашей супруги, когда вы переехали? А, 34-35 недель примерно. Уже большой. Плюс вы, как заранее вы готовились, что вы туда едете? Вы ездили туда, вы готовились или как? В смысле, ездили в Аргентину мы до этого? Да, да. Ну, нет, нет. Раньше мы никогда вообще, никто из нас не был в Латинской Америке, ни разу ни в одной из стран этого региона. Мы начали где-то с мая, наверное, уже смотреть, мониторить, собирать информацию, потому что многие ездят и в Мексику, и в Чили, и в Бразилию, там везде, естественно, свои какие-то, скажем так, Нюансы есть, это понятное дело, но мы в итоге остановились на Аргентине, потому что здесь все-таки э, роды и дальнейшее получение э, официальной какой-то резиденции, либо гражданства, но все-таки проще, наверное, не побоюсь сказать, чем в любой другой стране мира. И по деньгам это, в принципе, ну, опять же, все, все это индивидуально, но здесь это все... Терпимо и можно рассчитывать, что у тебя все получится. Вы уезжали из Санкт-Петербурга, из Москвы, из какого города России? Мы из Москвы уезжали. Из Москвы. Но по сравнению с Москвой... Да. Еще раз прошу прощения, не расслышал вопрос. По сравнению с Москвой уровень цен, уровень жизни? Ну, по сравнению с Москвой, уровень цен здесь примерно в два с половиной раза ниже на все, на продукты, на транспорт, на недвижимость. Уровень жизни, я не скажу, что здесь, что вот мы в Буэнос-Айресе находимся, да, здесь это не какой-то там городок, это не провинция, это действительно большой город, развитый, здесь приятно погулять, здесь в принципе есть практически все. Да, единственное, может быть, мы в Москве, в Питере раньше привыкли к каким-то из, из, изыскам. Да? Здесь вот чего-то можно не найти, либо нужно постараться поискать. Но в целом здесь э, сервис, все это присутствует, есть метро, любой транспорт, и все это скрашивает погода. Ну и, конечно, цены, они радуют. Да, есть свои нюансы с жильем, это небольшой квест, чтобы его найти себе, здесь есть нюансы, ну, мы, наверное, о них там позже поговорим у вас, там Кстати, план же есть, я по нему пойду. Да-да-да, меня просто, знаете, что волнует, вот а как вы, вы решились, вот уже жена на большом сроке, вы такие решили, о, все, мы поедем в Аргентину, как, ну, то есть у вас был кто-то, какой-то там человек, который вам что-то дистанционно делал, кто-то, или как? Да, да, да, мы пользовались услугами, потому что, конечно, у всех разная ситуация. Кто-то сам вникает во все э, и изучает да, все нюансы, все аспекты. Кто-то на это может махнуть рукой. Ну, вот как мы сделали, например, я работал до самого почти дня отлета, и у меня не было времени заниматься, вникать. То есть это, этим занималась жена, как раз вот с человеком, который нам нам помогал. Да, и когда мы были в Москве, мы уже сами, в принципе, планировали, что когда мы приедем в Аргентину, мы пройдем еще эти стадии сами уже лично. И мы тоже уже еще из Москвы планировали уже начать заниматься именно такой деятельностью. То есть помогать людям приезжать на роды. Ну и не только. То есть там еще куча вопросов есть. Все же сейчас едут не только на роды. Да, кто-то хочет остаться, там есть вопросы юридического характера, есть там вопросы по финансам какие-то, то есть это тоже, здесь есть люди официальные, которые этим занимаются, мы помогаем и с, с такими специалистами, которые уже могут давать грамотные советы, релевантные, чтобы не какой-то там дядя Вася в чате что-то написал, и взятки гладкие, он отписался и пошел гулять, правильный. Правда это, неправда, Сиди mm -hmm. дума. А ты после этого будешь неправильное решение принимать. То есть, вот примерно так. Официальные компании, юристы и так далее, и так далее. сейчас называется модным словом консьерж, консьерж помощь консьерж. Ну, Почему-то это слово теперь стало так употребляться. Я понимаю, что это мы про это говорим. То есть, люди, которые помогают другим людям э, в новой стране. Ну, можно, да, консьерж, это так красиво. Здесь э, все это называют таким... Более простым словом, помогатора. Окей, Помогатор. okay, хорошо. Yeah. Мы еще тоже позже поговорим. У меня теперь такой вопрос: жена на 35 неделе. Ну, во-первых, конечно, вы очень смелые люди, это однозначно респект. Но жена на 35-й неделе. Вы выбираете авиакомпанию в самолете. А, много вопросов у девочек, вообще, когда даже просто перелеты на, на маленькие расстояния, даже внутри одной страны, а, есть какие-то у авиакомпании обычно требования. Например, справка от гинеколога, что можно лететь. Кто-то говорит, нет, мы вообще не пускаем набор, там уже на этом сроке. какие-то Были ли какие-то сложности и какой авиакомпании вы летели? Ну, лично у нас не было вообще никаких сложностей. Мы... Летели из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Буэнос-Айрес. Из Москвы в Стамбул мы летели... Ир... Ир, Ир... Ир по-моему, называется. В общем, Иркутские авиалинии. А. А. Там у нас... Нет, у нас там возникла только сложность, но как бы я понимал, что она будет, потому что у меня жена, она, плюс ко всему, дипломированный косметолог. И у нас было, в общем, 6 чемоданов какой-то аппаратуры, каких-то кремов. Вот они, кстати, сзади там стоят у нас, мы все это уже выставили, и просто было много чемоданов. Мы там переплатили вот этим иркутским авиалиниям и туркишам тоже потом доплатили. Там, ну, достаточно кругленькая сумма получилась, если у нас билеты были, условно, из Москвы в Стамбул, 55 тысяч, по-моему, не помню уже точно то мы еще на месте доплатили вот за лишние чемоданы 1040, по-моему, рублей. И потом туркишам мы доплатили где-то, по-моему, евро. Вот. И а так мы долетели абсолютно, с остальных проблем не было. Но многие, да, сталкиваются с проблемами. Нужно обязательно взять справку от врача, потому что туркиши, они а, пускают, по-моему, до 36 недели. А, да, да. и там проблема еще в чем. А, у вас должны быть, должно быть какое-то подтверждение для турецких авиалиний, но ну, не только, кстати. Там и ай летает. То есть там в чем вопрос, смотрите, вот вы когда вылетаете, например, из Стамбула в Буэнос-Айрес, и авиакомпания смотрит, что у вас билет в одну сторону mm -hmm. туда. Они знают, что в Аргентине там есть миграционное законодательство, которое разрешает тебе быть 90 дней э, в стране как туристу. Без визы. А, и Что еще раз? Без визы. Без визы. Да, да ну, у тебя туристическая виза автоматом. И в случае, если ты нарушишь это законодательство, то по всем законам э, авиакомпания должна тебя вывозить оттуда из страны бесплатно. То есть если ты будешь нарушителем. Поэтому они раньше реже, вот сейчас я смотрю, стали чаще требовать обратные билеты, то есть подтверждения. Мы делали себе бронь на озоне на всякий случай, но я смотрел, сейчас бывает, это не прокатывают. То есть нужен именно реально либо обратный билет, хотя бы пускай он даже будет возвратный. То есть его нужно купить, потом вернуть, но ну, может быть потерять какие-то будут mm -hmm. mm -hmm. Либо билет из Аргентины в третью страну. То есть в течение вот этого срока туристического, 90 дней. да, Чтобы когда бы, компания это увидела, и она чтобы понимала, что им не придется тебя бесплатно вывозить из страны. Вот, вот такой нюанс. А скажите, пожалуйста, по поводу перевоза денег вообще. Везли ли вы с собой наличные карты и что там как? Да, деньги это... Отдельный вопрос. Uh, у нас и так сейчас проблемы испытывают наши банки, да, со всеми вот этими переводами. Uh, здесь это еще усугубляется немножко в Аргентине. Сейчас расскажу, что я имею в виду. но ну, деньги вести, понятно, наличку ты можешь вести, эквивалент, который равен 10 тысяч долларов mm -hmm. uh, на человека. Uh, карточки здесь российские не работают, Единственное, можно переводить, например, я могу сейчас отсюда маме своей перевести в Россию рубли, то есть это можно делать, но здесь ей ты не оплатишь, ты ничего с ней не сделаешь. То есть основное, это, конечно, вести с собой наличку и криптовалюта, либо карта иностранного банка из турецкого, mm -hmm. киргизского, каз, казахского, у кого какая есть, долларовая, да, например, но... Здесь такой нюанс в Аргентине, здесь э, есть два основных курса доллара, официальный и черный, то есть официальный это тот курс, по которому все работают банки, то есть все вот официальные переводы считаются по официальному курсу, он равен там, сейчас примерно доллар, он просто часто прыгает, могу ошибаться, где 160 песо плюс-минус. Это официальный, а неофициальный доллар 305 песо плюс-минус. И условно, если у тебя карточка долларовая там, турецкая, ты идешь в ресторан, у тебя там доллары лежат, ты расплачиваешься, то есть у тебя считается по официальному курсу, а он очень низкий, и ты теряешь в два раза практически, то есть здесь вот такой нюанс. Пойти с этой карточки э, в банк, снять доллары, ты, ну, можно сказать, что ты не можешь это сделать, тебе их не дадут ты просто. Либо там какие-то суммы с какими-то лимитами, там раз в месяц 100 или 200 долларов, то есть это ну, совсем неудобно. Да, вот единственный вариант это ехать с этой карточкой э, в Уругвай. он здесь в принципе недалеко, это можно сделать, и уже там снимать доллары и ехать с ними. То есть то здесь mm -hmm. вот такая. Есть на самом деле курсов намного больше. Здесь их порядка 12. Они постоянно вводят какие-то новые. Например, недавно здесь группа Coldplay давала 10 концертов подряд mm -hmm. в боинс Ну, не каждый день, а там скажем, какими промежутками, я не помню. И под это дело вводился специальный доллар Coldplay называется курс. Да, они, они там рассчитывают, то есть там смысл в том, что э, вот эти иностранные группы, которые сюда приезжают, они продают э, билеты на свои концерты э, там, в долларах, и, соответственно, как-то под это там все подсчитывают. Сейчас не помню нюансов, и мы где-то писали об этом в телеграм-канале, рассказывали. Короче, то есть крючевер, вот подстраиваются. Короче, верчу, запутать хочу. Да, ну экономика здесь это такой очень больной момент, поэтому мы даже когда приехали, первую неделю там работал телевизор, постоянно какую-то дядьку показывают, я думаю, что они, что они с утра до вечера вы показывали, а это как раз-таки был новый министр экономики, которого они назначили, то есть все внимание к нему, потому что ну, это такой очень насущный вопрос, который Пиши. всех интересует. Слушайте, ну вот уже уже мы сейчас разговариваем, там 15 минут уже столько, столько вообще подводных камней, когда ты едешь. Ну это прямо круто, что просто есть люди, которые в этом разбираются. А если мы пойдем чуть-чуть поближе к родам, потом еще вернемся к экономике. А, скажите, пожалуйста, какие документы супруга ваша везла для того, чтобы там рожать? То есть нужна была ли наша обменная карта? Все анализы, обследования. Я опять же читала у вас, по-моему, в Телеге, Инсте, про то, что они предпочитают, чтобы после 30-й недели беременности сдавали у них уже Приехали попозже, да? То ли они зачли, что вы привезли. В общем, что нужно вести отсюда в качестве документов? А, да, сейчас расскажу. Просто мне кажется, надо еще объяснить, что можно, конечно, вести лишь там, исследование. Но вообще, как бы, надо понимать, что ребенок, который рожден в, который рождается в Аргентине, он автоматически становится аргентинцем. То есть он получает гражданство Аргентины, и также ты идешь потом делаешь э, в консульство гражданства Российской Федерации. То есть у него будет два гражданства, и в дальнейшем родители, которые сюда приезжают рожают, они как уже родственники аргентинца, они тоже имеют право на начале постоянную резиденцию и гражданство. Как То есть здесь надо это понимать. А, Но ну вот постоянную резиденцию ну, По-разному, где-то после рождения, ну, три месяца здесь э, все зависит уже от загрузки, миграционность, да, местного, потому что сейчас э, большой поток людей сюда едет из России. Mm -hmm. И э, даже еще не получив постоянную, в принципе, это можно сделать, не получив постоянную резиденцию, это карточка такая есть, ДНЕ, называется, ты уже, в принципе, можешь даже на гражданство подаваться начинать. Mm -hmm. И, как бы и поэтому гражданство по разному там все зависит тоже от судей. Кстати, мы делали на YouTube интервью с адвокатом, вот он рассказывал про то, что здесь еще есть судьи русофобы в Аргентине, mm -hmm. как которые могут там затягивать как-то процесс и mm -hmm. будет дольше. Но так в среднем, в идеале это самый идеальный. Кто-то говорил про полгода но ну, это прям очень повезет, до там, двух с половиной-трех лет для родителей. Mm -hmm. Малыш, он получит там, гражданство, вначале ДНИ он получает карточку, и потом паспорт, там нужно просто проехаться по различным инстанциям, ну, какая-то бумажная углокита, она в любом случае будет, mm -hmm. и он где-то у нас получил через там, два месяца у него уже два паспорта. И российский, и аргентинский. Mm -hmm. И я это все подводил к документам. Так вот, если родители планируют родить и себе потом делать а, резиденцию, да, какую-то местную, то, помимо ну, конечно, лучше взять все анализы, которые девушки делали, все исследования, пускай все это будет, с врачом встретиться, ему показать, он все равно поймет, там, примерно... Ну, то есть ему нужно общую картину будет понимать, uh -huh. он все это посмотрит, и у него она появится. И помимо этого нужно чуть-чуть побегать с бумагами в России для того, чтобы потом было проще самому подаваться, на... получить официальный статус родителям. То есть нужно сделать справку о рождении свою родителям апостелировать ее. Нужно взять справку о несудимости, тоже апостелировать ее, и, ну, понятное дело, что там паспорт с собой тоже. И справку о свидетельство о заключении брака, тоже с апостелем. Это делается в, в моих документах, можно заказать, и справку о несудимости, ее, по-моему, на госуслугах тоже можно заказать с апостелем, и потом Получить. Я не знаю, как в Санкт-Петербурге, но в Москве вот там есть одно место, где их все выдают. Да, мне кажется, у нас тоже есть, да, это не проблема. Угу, понятно. Ну, не нужно хорошо. взять родителям для того, чтобы, ну, папе, для того, чтобы дальше и маме получить быстрые документы, и маме все обследования. Хорошо. А вот смотрите, вы вот со всем вот этим, вы приехали, и дальше вы принимаете там как-то решение рожать платно или вы можете это делать как-то, не знаю, бесплатно, хотя мне сложно представить, что просто приехавшие люди из другой страны могут Вообще у них есть это бесплатная рожающая медицина или нет? Да, есть, конечно. Здесь, во-первых, медицина, она есть платная, есть бесплатная. И она бесплатная для всех абсолютно. Будь ты турист, беженец, хоть, не знаю, ты на какой-нибудь летающей тарелке здесь высадился, гуманоид приземлился, все, ты идешь, и тебя будут обслуживать э, бесплатно. Как? Ну, вот ну, такой подход. Это, на самом деле, да, очень интересно. И то же, и то же самое касается образования, кстати. То есть все имеют право идти платно. Есть, да, и, да, есть нюансы, медицина. Если берем медицину, да, платная и бесплатная разница будет в том, что, ну, в платных госпиталях там будет более красивая картинка визуально, да, все, то есть ты заходишь, например, в Swiss Medical, ты заходишь будто бы как в отель, трех-четырехзвездочный, там, ресепшн, лифты, так все красиво, и палаты, сервис... Все оборудование, оно на очень высоком уровне. И врачи. В бесплатном будет то же самое, те же самые врачи того же самого уровня, то же самое оборудование, но там не будет такой красивой визуальной картинки и будет все подольше. Там будут очереди, то есть это будет ощутимо дольше. Да, там в очередях придется провести много времени. Но ты как бы родишь бесплатно, надо будет сдать, платить только за какие-то анализы, вот что-то такое, это может быть, 200, 300, 400 долларов, может быть, выйдет. Так, это я очень примерно говорю, условно. А так, да, бесплатно, пожалуйста. Но вы поехали. Разница лишь в Да, мы поехали платно. Мы сделали это платно. Сколько это стоит и как вы нашли? И э, вот если вы платно рожаете, вы, платно, вы платите за вот эту картинку за красивый роддом или вы платите за... Так да, как у нас, да? индивидуальный врач, индивидуальная акушерка. Вот за что вы платите и сколько? Мы платили, у нас родился сын по заветам Шфутинского 3 сентября. сентября я очень... Да, да, да, как в песенке. Мы на тот момент, вот в этом свисе, там была цена где-то 319 тысяч песо. Это на тот момент было чуть больше тысячи долларов. Но это просто роды. Да? Потом ты можешь выбрать себе врача. То есть мы поездили по разговору, общались с врачами, выбрали того, который нам подходит, с кем удобно, кто нам понравился. Да? Ага. А, да, этот врач, он работает с бригадой. Этот врач, его бригада, их цена была 250 тысяч песо. Это еще ну, там где-то на тот момент просто был другой курс, он здесь постоянно меняется, и я уже не могу вспомнить. Ну, плюс-минус. Плюс меньше, меньше. Меньше тысячи долларов. Угу. Ну, грубо говоря. А, такой... я возьму так. Да, да. Ну, я не считаю еще, что мы ездили на прием к врачу. Это там, там было 4 тысячи песо, но это где-то там может быть 15 долларов прием. за... Да, какие-то сдавали анализы тоже там, то здесь 6 тысяч песо, то тут там 12 надали или 16 максимум. Угу. А, вот, и единственное просто у всех госпиталей у них разные э, условия, да, э, то есть, например, сейчас тот же Свис, он, насколько я знаю, начал... Бы брать предоплату за кесарево сечение. То есть, ты вначале все это платишь, и потом уже там, либо оно есть, тогда тебе деньги никто не, никто не отдает. Если его нет, тогда тебе его возвращают. Хотя нет. у нас было кесарево сечение, и мы его оплатили уже ä, после. То есть после, я вначале да. платил сумму, нет. да, потом врачу, кесарево сечение. Но вот, к сожалению, я слышал, что многие. Как бы это непредкорно звучало, наши, со, наши соотечественники как раз э, им все это делали, они должны были в конце потом платить за кесарево, они этого просто не делали, и поэтому госпиталь начал включать это в предоплату, чтобы не было таких случаев. Ну, как бы это, да, такая не очень хорошая информация, но тем не менее. А вот по поводу кесарева, кстати, правда, что у них больше кесаревых процентов, вообще больше кесаревых, потому что и люди больше, и далее, или нет? Или... Я статистику не видел, но они здесь все максимально настроены на естественные роды. Это Да, это очевидно. То есть они делают все, чтобы... Роды прошли максимально естественно. Все пожелания они стараются учитывать. Ну, это что касается платных госпиталей. Бесплатных, может быть, с этим будет чуть-чуть посложнее. Но в целом, да, то есть у них нет такого, что в увидели вы видели женщину беременную и сразу там будет тебе кесарево. Нет, они общаются, они разговариваются. То есть они пытаются понять целиком -то картину того, что есть на данный момент, уже смотрят там, по медицинским показаниям, как лучше, что лучше. К беременным они вообще здесь относятся, я не знаю, ходят кто-то на улице, может подойти животик погладить, спросить там, кто будет, сколько, сколько уже, сколько осталось. Поэтому даже вот, мы разговаривали с врачом, я не знаю, видели вы, нет, на Ютубе тоже есть у нас ролик с Диего, он как раз в свисе. Uh -huh, Доктор, uh -huh. то есть э, это про свободное поведение да, народов. то есть они позволяют все, и э, вот он рассказывал про этот интересный случай, когда девушка попросила поставить хэви метал во время родов, и они как бы это исполнили, ну, такое у нее было желание. Ну поставить? Ну, музыку. А, музыку хэви а, метал. Да, а. вот хэви метал она слушала и хотела родить под хэви метал, и как бы это все исполняется. Я прошу прощения, перебила. Если я правильно поняла по сумме, то получилось где-то у меня ну, около тысяч плюс-минус вот эти вот платные роды с индивидуальным доктором. Ну, на рублей, я имею в виду рублей. Но я <связываем> на рубли тут переводила сразу. Где-то около 100 тысяч а скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что врачи общаются много с женщинами. Если мы говорим про русскоговорящую семью, переводчик – это дополнительная опция или в роддоме, может быть, есть сейчас у них переводчик, или, может быть, сами врачи по-английски хорошо говорят, хотя, мне кажется, наверное, не совсем, хотя, может, и говорят, не знаю. Да, хороший вопрос. На английском говорят, на русском нет переводчиков. Uh, это как раз uh, может наше агентство организовать, чтобы с женщиной все время был переводчик, ходил на анализы, на исследования, и во время родов тоже присутствовал, чтобы понимать, ну, что говорят. Uh, в целом, ну, все от людей зависит. Кто-то может, знаете, взять телефон, Google переводчик и вот с ним общаться, и он скажет, ну, мне нормально. А кто-то скажет, нет, я хочу вот нормальное, чтобы был перевод э, хороший, и чтобы это по времени все просто быстрее проходило. Здесь уже вопрос подхода. Хорошо, тогда другой вопрос. Вот, например, вы, папа, я думаю, что вы присутствовали на родах, я предполагаю, я не знаю. И, например, хотите, чтобы, еще был, чтобы еще был переводчик, вам можно двоим присутствовать на родах? Да, я присутствовал на родах, но я прям не в самом эпицентре, потому что ну, я решил, что не стоит торопиться. Как бы я там рядом ходил, но в целом я, я как бы пару-тройку раз я заходил, что-то там нужно было, потому что вначале у нас были естественные роды, планировалось, но во время этого там процесса было понятно, что. Ну, врач решил, что нужно делать кесарево, потому что там у ребеночка пульс падал, у него было побитие, и как бы, ну, здесь что уж делать. И ее уже отвезли жену в другое отделение, где именно делают кесарево. Вот, я и туда мог зайти, но туда я не пробовал даже заходить, потому что я был не готов. Но в целом, да, можно было. То есть я ходил, за мной никто не бегал там, не смотрел чего я делаю, я, в принципе, мог там по палатам даже походить. Они занимались, занимались все своим делом, и проблем никаких не было. И э, даже дальше, когда уже родили, э, я два или три дня мы там провели, я был с женой, мы с ней вместе вот жили в, в этой палате, ну, даже в номере, наверное, я бы сказал. И при этом никаких анализов, как я понимаю, с папой не берут? Нет, нет, нет. У меня никаких анализов, ничего вообще не брали. Mm -hmm. У них здесь немного такой другой подход ко всему. Они как бы, как бы сказать, у нас все, у нас все стараются проверить, сделал все-все-все-все все анализы, нужные-ненужные. Здесь как бы они там смотрят, ну, очень условно, да. Температура есть, нету, все, значит, нормально. Ну, можете вот к этому врачу зайти, посмотреть, и все, будет 38, приходить, Вот так, вот, примерно. Ну, если Хочется. опять же с израильской медициной, там же как раз э, принято, чтобы в роддом приходили родственники, в одежде, в обуви, во всем. То есть, если сравнить с этим, то, наверное, здесь что-то похожее, да? То есть, можно, чтобы несколько человек... Да, да, да. И так далее. А, да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, можно там взять, например, не врача индивидуального народа, а, например, акушерку или долу вообще? Есть у них такое понятие или нет? Есть, да, да. Кто-то берет, они присутствуют, да, могут присутствовать в народах. А можно и не брать никого, можно родить с дежурной бригадой и заплатить там намного меньше. То есть, намного можно меньше. так сделать. Угу. А, у них используют вообще педальную? <свят> Любят ее? Используют, да. Да, используют. И хорошо к ней относятся? Да, да, вот как раз Диего, врач, с кем мы разговаривали, он хотел отдельно об этом поговорить, потому что он видел, что, ну, русские женщины приезжают, и он, видимо, обратил внимание, что у них есть какой-то страх вот к эпидуральной, к и к вакцинам. И он вот об этом хотел поговорить. Он говорил, Я не, мы не понимаем, почему, но, как бы, если женщина не хочет, мы, как бы, естественно идем навстречу и не делаем этого. Но он как бы хотел бы это обсудить. Но это впереди все у нас будет, я думаю, что до этого. С ним. А? У меня тут тоже несколько врачей говорят, тох, надо пообщаться с врачами. Я говорю, давайте организуем какой-то, может быть, в зуме интересную историю. И врач оттуда, врач отсюда, мы всех соберем и пообщаемся на этой теме. Мне кажется, это очень интересно такой обмен опытом. Ну, я думаю, что да, да. Вот, так что, так что это у нас в планах. А, хорошо, тогда такой вопрос. А, по поводу девочки спрашивают, по поводу ЭКО. Насколько там делают? Цены отличаются ли? А, <с <с а вот по поводу... Что еще раз? Насчет ЭКО. Знаете ли что-то или нет? По поводу того, какие цены, как там это свободно ли делают и так далее? Экстракорпоративные... Вот по поводу ЭКО я пока еще с этим особо не сталкивался, но, по-моему, здесь это делается. Я еще уточню, но я пока еще вот на практике такого не было, к сожалению. Поэтому как будет информация, я обязательно скажу, может быть, и у врачей спросим, они расскажут уже более подробно. Кстати, да. А, еще вопрос по поводу того, сколько по времени находится мама с ребенком, с папой в палате, ну, вообще в роддоме, если роды прошли, есть естественным способом, да, и если... Ну, если естественным способом, вот у нас сейчас клиентка, она в Сивисе как раз была, ей, ее готовы были практически на следующий день выписывать. Она сказала, мне не не подождите, у нас там оплачено, мы еще тут пока денечек возьмем. Mm -hmm. Ну, там ей хотелось, чтобы все это понаблюдали за ней. Mm -hmm. То есть обычно вот два... У нас было Кесарево, мы там провели где-то четыре. Но мы провели четыре еще потому, что у нас э, э, малыш, он попал э, в Нео, там Реаним. ничего страшного не было. Да, да-да, это детская реанимация. Там особо ничего страшного не было. У него там температура э, тела просто не доходила там до 36, 6 было там 36 И и у них по регламентам так было положено. Вот, ну, как бы мы, естественно, согласились. Это, это отдельная плата. Там вот, в свисе он не дешевый. Там на тот момент получалось -то 500 долларов в день получалось. Вот, да, это в свисе. Есть там другие варианты, где можно сэкономить. Да? Либо можно из свиса было, например, поехать организовать переезд бесплатный в госпиталь. Mm -hmm. Да, где уже не пришлось бы отдавать такие деньги. Вот, ну вот, мы были четыре дня, по-моему. Да, по-моему, четыре дня там провели в госпитале. Mm -hmm. То есть я спокойно ходил на улицу, mm -hmm. если что-то там не нужно было, потом возвращался, когда мне нужно было. Там есть, конечно, охрана, но они уже все знали, что у меня там жена, ребенок, и вопросов никаких не было. Безопасность все равно соблюдена, если есть охрана. Я так понимаю, что за безопасностью следят. Не просто, так кто за да, да, они на входе прям спрашивают, там, кто, зачем, чего, почему, mm -hmm. и ты уже проходит. А скажите, пожалуйста, а как проходит выписка там? Есть ли какие-то, как у нас, вот, праздничные фроны, фотосессии, цветы, шарики, там можно ли привести семью большую, песни? Да, да, конечно, семью большую, если она за вами приедет в Аргентину, конечно, можно. Они могут вам хоть каждый день ходить, и никто слова не скажет. Оставаться, наверное, нет, но приходите, пожалуйста. Там обычно очень большие номера, где все могут разместиться. А выписка, ну, обычно там от госпиталя идут какой-то мерч, подарочки. Okay. Какие-то там, ну, для ребеночка что-то, свинявчик, там еще соска какая-нибудь. Вот, ну, например, мы дополнительно организуем эту уже встречу с цветами и посадку на такси и домой человек едет. Ну, вот, примерно, ну примерно все стандартно. А, примерно как... все стандартно. А, а по поводу прививок обязательных, какие там, вообще, для ребеночка? А какие прививки? Да, да, какие обязательные прививки? Что они делают, как-то? Они ставят, ну, они, во-первых... Тут есть антипрививочники, безусловно, но они как бы за то, чтобы детям делать прививки. Ты можешь отказаться, конечно, может быть в бесплатном госпитале это будет посложнее, в платном ты откажешься. Я я сейчас забыл название, но вот они ставят две прививки при рождении стандартные какие-то. У меня, к сожалению, не вылетели названия, я не помню сейчас. Мы не отказывались, да сказали, ставим, ну окей, давайте. Вот. И потом, когда у нас маленький малыш пошел, точнее пошел, я уже так говорю, будто ему пару лет. Просто здесь есть специальное, я об этом потом буду делать выпуск с директором такого заведения. Это бесплатное заведение, куда можно привести своего ребенка с 45 дней. Ну, вот. Здесь даже такое есть. То есть это... там от 45 дней до трех, по-моему, лет. И типа... это абсолютно бесплатно. Типа детского сада или что? Ясли или что это такое? Ну, ясли детский сад, да. То есть там маленькие детишки, и в том числе вот наш, которому три месяца мы его привозим, они детей обожают, любят. Но попозже у меня будет видео, я на YouTube обязательно выложу с директором этого заведения. Она там уже более подробно расскажет. Это очень интересно. У нее там будут, я думаю, интересная история. Да, и вот есть как бы такие места. Есть и, конечно, а платные, ну, а вот, есть, вот, есть платные, а есть вот Можно на несколько часов просто привезти ребенка, там, если, не знаю, маме куда-то пойти и чем -то? Можно, там главное, они принимают с 8 утра и до 8.30, и дальше у них там идет уже какой-то свой процесс, и им уже неудобно. Но в целом, да, мы сейчас отдаем с 8.30 до 3.30, я думаю, что, ну да, вот мы его там я его как-то привозил с 8.30, забирал в 12, потому что мы ехали делать прививки. Еще специальные, чтобы в детском саду, там же еще другие дети, чтобы они, чтобы не болел. В целом можно, да. А как вы решаете вопрос с питанием? Он у вас на ГВ или не на ГВ? Он у нас и грудь кушает, и вот эти смеси, смеси нутрилон. Да, и причем, между прочим, у него выявили там какой-то, ну, там что-то типа аллергической реакции на, лак, на лактозу. Мы ему покупали здесь вот этот нутрилон специальный, он здесь стоит достаточно дорого. И местный врач выписал направление, я его отвез в этот детский сад, и они как бы под него закупили вот это специальное питание, которое здесь стоит... Ну, мне кажется, дороже даже, чем в Москве. Я не знаю, почему такие цены здесь. Это, типа 18 тысяч песо. Если там 10 долларов, это, это где-то 3 тысячи песо, то так. сколько это там получается? Ну, недешево, недешево. И они вот это закупили абсолютно не бесплатно под него, чтобы он вот скушал. Там, там ходит не... у них... Там коммунизм, там какой-то абсолютный коммунизм. Ну да, там у них плюс ходит физиотерапевт, с ними занимается, с детишками, но туда не всех берут, там, как выглядят. То есть ты туда приходишь, там есть специальный сотрудник из Министерства соцзащиты, он с тобой общается, собирает там эти данные какие-то и отправляет эту заявку в Министерство соцзащиты. Там уже они как бы дают либо окей, либо не дают окей. То есть там а. какая-то у них есть квота. Вот нам повезло, мы попали. Да, вот. А это только приезжим или это местные тоже? Любой человек. Любой. Не, не, не влияет. Да. Угу. Да. Если у тебя статус нет. А вот если мы вернемся к ГВ, насколько в родильном доме к этому относятся трепетно, там вот помогают, показывают, как наладить его и так далее? Или сразу смесь и, в общем-то, не парятся? Нет, нет, нет, там есть специальные люди, название забыл, которые вот по лактации... Консультанты, консультанты наверное, как у нас. Да, вот консультанты. Да, они постоянно приходили, они там объясняли, рассказывали, как правильно делать, как правильно там, держать, сколько раз в день кормить, как там перекладывать с одной стороны на другую. То есть они постоянно к тебе приходят, то из НЭО придет кто-то, то нянька придет, поможет там, не знаю, если тяжело там, дойти в душ или в туалет, это все можно вызвать, и помогают людям. То есть там постоянный поток каких-то врачей к тебе которые пытаются как-то помочь. Там. Помочь, да. А скажите, пожалуйста, нужны ли какие-то специальные вещи именно в самом деле? Ну, например, у нас, да, в некоторых домах нужно собирать сумку. А в частных, например, сумку не надо, они там все свое предоставляют, нужно только, знаю, зарядка для телефона, там, крем для лица и так далее. Что вот здесь нужно? Ну, здесь примерно то же самое. Мы с собой вообще ничего не брали, там, госпиталь малышу все сам выдавал и и памперсы, и корм, они там, ну, если нужно было, делали э, только для себя, там, если какие-то вещи, и то там была зубная паста, как вот обычно ты в отель приходишь, лежит, там мыло, зубная паста, там э, это все лежало, все это было, да, полотенце, которое постоянно менялось, э, и постельное белье, то же самое, то есть там особо, и с собой еще, когда выезжали, там выдали, да, целый пакет. И этот комбинезончик, в котором малыш был, все это, естественно, осталось. Поэтому мы с собой ничего. В бесплатные там, ну, по-разному, но надо смотреть, но там надо будет что-то брать уже свое, конечно. Там уже не было тебе ничего особого давать, mm -hmm. естественно, потому что это бесплатная уже история. А так что с этим у нас... У вас mm -hmm. все... А бесплатных там э, индивидуальные родильные залы или несколько женщин вместе? Именно родильные залы? Да. Везде по-разному. Везде по-разному. Их очень много госпиталей, Я, к сожалению, не во всех был, но везде, везде все это по-разному делается. Может быть и так. И, и а да. при... у них такая история, и вообще как к этому врачи относятся, когда женщина, ну, например, у нас да, есть такая тема, приходит с отказом от всех манипуляций медицинских. Ну вот, она приходит сразу. Мне вот это не делать, это не делать, это не делать, меня не трогать. Вот насколько там к этому врачи лояльны и насколько там... Ну, Вообще. Они здесь очень лояльно, они будут общаться, то есть даже вот рассказывал врач, если, я задал вопрос, если девушка наоборот пришла и говорит там, я хочу кесарева, и да. все, да. что вы будете делать, он говорил, но ну, тут как бы мы пообщаемся, мы изучим, спросим, почему, может быть, посмотрим на ситуацию в целом, и может быть, если оно ей не нужно, мы как бы ну, ну, объясним аккуратно, да, но если там она будет требовать, и медицинские показатели все будут в норме, то они как бы, готовы идти э, уже на, на следовать желанию, да. да. Есть, и, соответственно, принципе. с манипуляциями то же самое. Угу. Давайте так-так-так, э, вопрос обсуждаете с врачом, вы разговариваете и уже договариваетесь, да, на чем-то. А насколько у них развитый курсы? И курсы по, Если это при клиниках или какая-то отдельная. И рекомендуете ли вы, допустим, да, как вот люди помогают с обустройством, там, да, но рекомендуете ли вы какие-то. У вас просто звук иногда прикрывается, почему-то. Курсы... Может быть, будет получше. Сейчас. Yes. Ну, я в принципе вопрос понял. Да, они здесь э, есть, и в том числе здесь сейчас есть много даже русскоговорящих. О, о, о, лучше меня слышно? Да, да, да. Угу, угу. Да, они, они есть, но они на испанском. Но сейчас здесь появилось много и наших специалистов, которые сюда приехали, и могут уже на русском языке помочь все это организовать. То есть они здесь живут официально уже, ну или может быть неофициально работают. В, mm -hmm. целом, mm -hmm. в целом, ты хочешь постоянно к врачу, там, он уже даже тебе как-то что-то объясняет, ты уже начинаешь там все это понимать. Mm -hmm. А так любой каприз. Классно, это тоже классно. А по поводу того, как вы перемещаетесь, да, тоже тут такой вопрос, автокресло, насколько вообще, что, что у вас есть, коляска, сливки, что там популярно, с чем там удобно, наверное, даже так лучше поставить вопрос, с чем там удобно. Ну, мы здесь купили на... Mercado Libre. это такой сайт здесь называется, это как бы аналог Азона и Авито он по всей Латинской Америке. Там все, там от аренды квартиры до вот, сосок детских, колясок. Мы купили там три в одном. А, то есть можно там лежа ехать, можно сконструировать, сделать сидя, и есть вот этот кокон такой специальный. Вот. Причем мы купили местного производителя марку. Там была цена, ну, порядка 200, может, с чем-то долларов. И в целом mm -hmm. по качеству нормально. Но есть и дорогие марки, есть магазины. А, Cybex, да, по-моему, там дорогой считается. Есть, а Cybex, да, да. да. Вот. И вот эти, есть. я видел, коляски, они стоят. А, вот с этим удобно. Еще я видел, модно почему-то покупают, знаете, такие колясочки, но они не стандартного размера, а они чуть-чуть такие как бы уменьшенные. Я не mm -hmm. знаю, почему. Mm -hmm. Ну, у нас обычный стандартный размер. Mm -hmm. Ну, там же не нужны специальные колеса для зимы, снега и так далее. Поэтому... Ну, да, здесь с этим попроще немного проще. А, Кстати, по поводу погоды, я так понимаю, что у нас одна из девочек, которая писала вопрос, она переезжает как раз в феврале в Аргентину и спрашивает про погоду на февраль-май, нужны ли теплые вещи, я так понимаю, и себе, и ребенку. Нет, февраль-май не нужны будут теплые вещи. Февраль это еще... Это лето будет. Лето, получается, лето. Да. А зимой какая температура? Их зимой. Ну, мы были вот зимой, было 12, 14, 16, вечером там могло до 8 опуститься. Ну, прохладненько, неприятно, здесь просто очень влажно. Конечно, на зиму там что-то нужно, какую-нибудь жилетку, либо курточку, но это не то, как мы привыкли, это не какой-нибудь там пуховик, а надо гус. Ну да, я согласна. А в домах, кстати, вот если мы вернемся к квартирному вопросу, в домах отопливаются? Дома есть с отоплением, но также есть без отопления, с кондиционерами. Ой, что-то мне подвисло. Сейчас, сейчас, сейчас. Инстаграмчик, отвисни, отвисни. Сейчас, сейчас. О, все, все, да, все, все, работало. Есть с отоплением, есть без отопления. А вообще по поводу денег за недвижимость и а, насколько это быстро можно арендовать. Ну, например, вот если у нас девушка в феврале едет, как заранее нужно планировать аренду квартиры? А, ну, посмотреть самому, прицениться можно, конечно, заранее, но уже конкретно выбирать ну, недели за три желательно. Потому что, ну, как бы у них и менталитет такой. Ты Висит объявление, что квартира освобождается, там, условно, 10 января. Ты э, связываешься с кем? С риэлтором. Оказывается, что она освобождается, там, 15 января. И он как бы, ну, ну, да, вот, вот так вот. И, и вот это, как бы, неточности, они создают некоторые проблемы. Есть... Эм, разные какие-то мошенники, то есть, условно, мы вот один раз искали квартиру, клиенту понравилось, мы списались с риэлтором, можно посмотреть квартиру, хотим приехать, он говорит, да, можно, но вам нужно пойти вот, оплатить месячную плату, вот банк какую-то видеоинструкцию даже скинул, как это сделать, то есть я вначале вроде бы так... Думаю, ну пойду потом, думаю, стоп, кому я буду платить, какая месячная аренда, ну квартиру посмотреть хотим. Ну вот такие вот гастролеры тоже есть, это надо тоже иметь в виду. Вот. Но так рынок, он здесь достаточно интересный и своеобразный, и сейчас цены, они поднимаются, вот учетом наплыв русскоговорящих, они как бы понимают, что люди приезжают с деньгами, кто-то на три месяца, в общем, тоже хотят заработать. Но вариантов много. На самом деле, так, квартиру здесь, если ты местный, ты можешь снять за 200-300 за долларов, двухкомнатную какую-нибудь. Но просто нужно будет снимать на долгий срок. Долгий И срок. Тебе... Uh -huh. Да, она будет пустая, ты снимаешь на долгий срок, закупаешь уже сам всю мебель, все что тебе нужно, но снимаешь дешево. Если ты заезжаешь на три месяца, то, соответственно, или с ремонтом, с мебелью, то там уже будет в любом случае дороже. Но мы, например, а... себе нашли ну -ну. квартиру. Квартиру мы сняли за 550 долларов, трехкомнатная. Да, здесь ремонт так себе, мы чуть поторопились, конечно, но в целом это, это ну, дешево для нас, но для местных все равно это дорого. Я вот разговаривал, он говорит, нет, это все равно дорого. Ну, тут Вы... уже... Да. Мы, мы же из Москвы, из Петербурга, но другие цены. А, я просто знаю, что в Турции, например, у них, когда ты снимаешь квартиру, если ты хочешь получить ВНЖ, вот, да, вот это разрешение на временное проживание, а, то нужно, О, сейчас не знаю, вы меня слышите или нет, потому что у меня вы висите. Я сейчас договорю, может быть, может быть, вы меня слышите. А, то там нужна обязательно квартира, чтобы подходила под эти условия, то есть под это ВНЖ. Есть ли здесь такие особенности? То есть нужна ли какая-то специальная квартира, чтобы она подходила под, ну, под получение дальнейшего гражданства? А, а можете еще раз, пожалуйста, спросить? Да. Какая-то да, была неполадка да. социальной. Да, да, да, да, да. В Турции, я знаю, что для того, чтобы получить ВНЖ, нужно снимать квартиру определенную. То есть эта квартира должна подходить, там, стоять где-то на учете, чтобы вот потом получить это ВНЖ. Если в Аргентине такое, что квартиру ты не любую можешь арендовать, если тебе нужно в последующем получить гражданство. Ну, это такие немножко, мне кажется, не связанные между собой вещи. Нет такого прямого. Да, здесь как бы, ну, ты арендуешь и, и арендуешь, ну, окей. Uh -huh. как бы, если ты покупаешь недвижимость, то это, конечно, идет тебе в плюс, как бы, судьи видят, что ты серьезно настроен, это, да, будет, возможно, побыстрее все идти. А не особо. Нет такого. Uh -huh. все, здесь, да, тут в целом можно и даже просто сюда приехать, в Аргентину. Uh, пройдет у тебя вот туристическая виза, срок, ты остаешься здесь нелегалом. Да, таким, такое слово не очень звучит, но как бы здесь это абсолютно нормально. Тебя никто не ходит, не ловит, не проверяет там, у тебя паспорта в метро, в автобусах. И тебе здесь нужно просто прожить два года, и после этого ты можешь идти и подаваться на гражданство, минуя ВНЖ, ПМЖ, вот эти все стадии, то есть... Даже не обязательно там какую-то сервис Да, у тебя там не будет карточки банковской, и то можно открыть, наверное, будет какую-нибудь. Не сможешь ты получать какие-нибудь там пособия или выплаты, и все. А так у тебя будет ВНЖ, если... Ну да, ты сможешь еще с ВНЖ выезжать куда-то из Аргентины. А если нелегалом, то... то... Ну, тоже можно вроде, но там чуть посложнее. Тебе лучше два года просто здесь оставаться. Все, потом идешь, подаешь на гражданство. Ну, как, как они говорят, я тоже у вас -то прочитала, что если ты приехала в Аргентину, ты получаешь свободу, как, как они тоже говорят. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, uh... это, это Понаблюдать, конечно, со стороны так на это все. необычно Необычное ощущение. Необычное ощущение для нас. Я бы хотела, знаете, сейчас еще вот последнее, про что поговорить, это про то, как вообще понимать, на что ориентироваться, куда смотреть. Если мы говорим про телеграм-каналы, если мы говорим про какие-то порталы, не знаю, про какие-то страницы и так далее, и так далее. Ну, я скажу, да, для всех, что вообще Алексей создал свое агентство, которое ну, консьерж агентство как мы говорили в начале, да, которое помогает как раз женщинам ориентироваться тем, кто собирается там рожать. Но плюс вы еще решаете другие все вопросы, как я понимаю, там по судьям, по ну, судьи здесь решают вопросы гражданства, да, и вот это вот все и по переводчикам, и по встречам и по аренде квартиры. Я правильно, да, говорю? Ничего не путаю. Все верно. Да, да, да, все верно, у -у -у. конечно. То, -то, то есть вы, вы это там организовали, вы это там делаете, и э, у вас действительно на Ютубе классные э, интервьюшки с врачами выходят по поводу всяких родов, как они вообще происходят, и тоже такая хорошая возможность познакомиться с доктором. Плюс в Инстаграме, да, есть какая-то информация, в телеге. Э, окей, есть ваш канал, называется Argentina for you, да, правильно? Да, да, да, правильно? да все верно. Так, э, вот, я ссылочку оставлю обязательно. Но есть еще, наверное, какие-то каналы, какие-то... Порталы, не знаю, как это правильно назвать. Вот что вы порекомендуете еще помимо вашего? Uh, да, хороший вопрос. Есть еще очень много чатов uh, в uh -huh. Telegram. Uh, также есть и ведут блоги различные люди на YouTube, в Инстаграм. Там тоже можно поискать очень много. Uh, но просто чаты, например, для меня, как бы я их понимаю ну, как бы отношусь, точнее, к ним, к ним 50 на 50. Вроде как, да, там классно, но можно какой-то контакт найти, еще что-то почитать. Но когда ты читаешь, там, во-первых, килотонны информации пролетают, это нужно все сортировать, постоянно, этот поток, он нескончаемый. И что самое, что мне больше всего не нравится, это то, что ты очень часто не понимаешь, кто там взял и написал вот что-то, какой-то там дядю Васе вот взял, написал, и с него взятки как бы гладкие. Ну, mm -hmm. а тебе в последующем, конечно, если ты будешь ориентироваться на непроверенную информацию, то ты будешь принимать какие-то неверные решения, которые потом yeah. у тебя нервы денег. Вот, и поэтому у меня, как, я просто достаточно долго работал, в одном крупном информационном агентстве в России. И как бы я занимался почти всю свою сознательную жизнь вот именно информацией. И меня вот этот, иде... вот этот вот факт не очень устраивал. И поэтому как бы мы запустили свой YouTube, где там же не я говорю. Я как бы, я просто задаю вопросы, а отвечают, вопросы. На них уже... да, отвечают на них уже релевантные люди. Адвокат, он, естественно, рассказывает о своей теме. Но у него хотя бы есть, он понимает, что он несет ответственность за то, что он говорит. И поэтому там минимальное какое-то искажение информации будет происходить. Вот, А так чатов очень много. Там есть и чаты, чаты собачников, и, и в общем, обсуждают, как там животных перевозить. Ну, это тоже важно, это тоже важно, конечно. Ну, да, да, конечно. Здесь куда их сдавать и так далее. Здесь, приходят очень часто молодые люди с кучей собак вокруг себя, бывает там по 15, по 20, я так успевал насчитывать, у них Да, их вот как раз называют пасо-перос, это выгульщик собак. То есть он за определенную денежку приходит к тебе к подъезду, ты сдаешь собачку, и он пошел с ней гулять. Там какие-то у них есть временные там, периоды, когда они гуляют, там mm -hmm. ли один, ли два раза в день. Я не сдавал, к сожалению, но ну, как читал про это. Про, это, про это тоже достаточно колоритно смотрятся они в городе. Поэтому, все вот, не... это есть... Чаты есть, но лучше, лучше все-таки смотреть людей, ну, как вот я у себя делаю интервью, да, обычно у нас там, или эфиры, все-таки с экспертами, там, если какая-то медицинская тема, то это доктор, если там какая-то не медицинская тема, не знаю, э, дольская няня или еще кто-то, это тоже специалисты, которые занимаются этим вопросом. Да, я, я тоже на ну, это, хотя чаты тоже полезны. Да, да, я не хочу сказать, что они плохие или хорошие, но просто у них есть такая, как бы у всего есть свои особенности, свои плюсы, да, минусы. Да, да, минус. да. Все смотреть через э, призму, э, не знаю, не с такими шалевшими глазами что-то прочитать и побежать, махать его, хотя а все-таки как-то критически все это стараться рассматривать и соображать э, на провокации найти, не подаваться какими... Я вам хочу сказать, что после нашего с вами разговора мне сейчас первое, что захотелось сделать, полезть и посмотреть билеты на Авиасенс, потому что уж очень хорошо вы так рассказали про Аргентину, ну, правда, с какой-то такой теплотой и любовью, что туда захотелось ездить. Но у меня, конечно же, не просто интерес про съездить, да, у нас интерес был у девчонок, у тех, кто собирается и рассматривает Аргентину как страну либо для своих родов, либо для переезда. Поэтому, девочки, что я хочу сказать? ну вот с Алексеем тут буквально чуть-чуть до эфира э, не успели там пообсуждать, но прям чуть-чуть перекинулись пару фраз, что если э, вы э, действительно планируете переезд, и если вам нужна помощь, да, э, консьерж-агентство, то э, мы чего-нибудь придумаем с Алексеем, какой-нибудь промокодик, что-нибудь, да, для наших лавнородовских девочек, для того, чтобы у вас еще была какая-то, ну, персональная такая, не знаю, заинтересованность обратиться к Алексею, хотя я думаю, что вы посмотрите сегодня и примите это решение уже самостоятельно. Я бы обратилась Алексей, честно, потому что, в принципе, это очень крутая тема, когда есть люди, которые тебя прям вот так за ручку взяли и дальше-дальше-дальше провели. Вот, поэтому, девочки, пишите обязательно после эфира, если есть у кого-то такая э, сейчас заинтересованность, то мы что-то для вас придумаем и сделаем. Ссылку на YouTube-канал э, я тоже дам обязательно, потому что посмотрите там, если вы собираетесь. Там есть информация и врачи, и судьи так непривычно это говорит, но тем не менее какие-то вопросы можно там тоже закрыть. Алексей, если есть что добавить, то давайте под конец. Да, конечно. Спасибо, спасибо за эфир, было очень приятно ответить на такие вопросы. В принципе, они... Ну, было понятно, что... что будет интересовать людей, которые собираются в такое... Даже не, не в такой, а организовать это целый проект, я бы сказал, взять, поехать там, народы, в другой конец света. Конечно, это куча нервов, сил, денег, времени. Там один перелет из Стамбула, 17 часов, это уже очень весело. Да, если какие-то есть вопросы, да, вот. Ссылка, если будет, посмотрите. YouTube, Telegram, там есть форма обратной связи. Пишите, не стесняйтесь, мы на все ответим. И поможем. И поможем это на очень высоком и хорошем уровне. Спасибо вам огромное. Очень приятно было познакомиться так живую. И я надеюсь, что мы очень скоро встретимся в каком-нибудь вот таком вот с врачами, да, с вашим врачом и нашим врачом, и пообсуждаем уже медицинские темы. Я думаю, это прям будет очень-очень интересно. Хорошо? Да, надо вот технически только продумать, как это сделать, потому что там будет синхронный перевод, это уже чуть-чуть да. сложнее. Да, сложнее но, но я думаю, что мы с вами придумаем, как это сделать, я уверена. Вот, спасибо вам огромное, Ваши супруги большой привет э, за смелость и особенные особенные сердечки тут от нас. Ой, сейчас секундочку, вопросик какой-то прибежал. А, вот пишут, спасибо большое за информацию, это как раз те люди, которые планируют переезд. Э, в общем, вы поняли, пишите нам, мы придумаем вам промокодик. Все, спасибо огромное, всего доброго, хорошего, вам дня теплого летнего а мы пошли готовиться к ночи у нас впереди уже ночь холодная морозная все всего доброго эфира спасибо будет спасибо до свидания